Да. О, он, блин, детей И, и у меня, слава богу, нет. В, в этой карточке у меня нет детей. Налоги выплата выплата по суде. Как по... на автомобиле у меня есть автомобиль. Стой, офигенно. выплата на кредит по кредитным картам. Так, еще кому досталось, оно а ну, озвучьте. Водитель, учитель, учитель. А сколько у водителя зарплаты? Ну, то есть, вот глядя на карточку, что ты там для себя видишь? На что обращаешь внимание? Ну, на общие расходы на зарплату на ипотеку меня вообще очень как бы впечатлило что у меня есть ипотека на дом и кредит автомобиль в автомобиле кредите и долги у меня по каким-то покупкам вообще ну то есть совсем это все и у, у меня тоже есть ипотека на дом капец и кредит на ну, дом. нравится ситуация которая описана в карточке да. а у чем меня нравится? нет а мне, мне нравится. Не нравится а чем нравится давить а, этот классно. Ну, у что? меня зарплата 2 500, потом... Правда, у меня есть там всякие кредиты. Потом у меня есть... Что? Просто тут классно. Ну. Классно быть учителем. Так, а тебе чем мне нравится? Мне не нравится, потому что у меня куча ипотеки, суды, кредиты, долги по каким-то покупкам. Вот это вот мне вообще не нравится. А хоть что-нибудь там есть такое, угу. чтобы нравится? Сыпать на двери закрыть. Так, Ничего мне тут не нравится. Ясно. Ладно, продолжим.